Сейчас будем играть на настоящий Майнкрафт. Так. так включаем. Ой, -мо, песня-то какая. Блин. Пипец, так. Ой, губка. Я почти ничего не могу сделать. Ой, мы синяя команда. Там уже кто-то сразу пошел в атаку. Так, ждем, ждем, пока у нас наберется много-много-много денюжек. Ой, зо, ой, золото и этого. Я просто раз весь там был забит этим золотом. Так, так. Вау, не хватает. Этот это тоже не хватает. Так, сколько у нас? На лук, потом лук с тобой купим, когда у нас 12 золота наберется. Короче, сразу боти покупаем. Закупились. Сразу кровать обставляем. Блин, какой звук, когда обстроиваю кровать я. так все прикрыли теперь мы можем хоть сколько радоваться до да, зубы так, так да, задница твоя чувак мешаешь да, угу. так пойдем в штанишки а у меня с не хватает Ладно, значит, купим все настоялое Не, Мне кажется, еще раз, заработать денежки, и все. О, я уже больше десяти собрал. Значит, можно сейчас купить нормальный меч. А на сочетании я ничего не могу купить. Да. Так. Ух ты, сколько уже тут набралось. За три золота у меня. Так. Так. Яблоко еще одну. Купим. Так. Яблок туда. и стрелы для лука. Так. Нет, тут музыка играет, пипец. Так. А нет, хотя нужно уголоться на мышку. Так. Так. Та Давай, где у меня тут эти? Все, последний раз для ука и все стрелы для у все ладно, все, а я готов бой, мне пофиг блин, надо же купиться блоками валите у меня много с и блоков Вс, у меня достаточно блока. палим. Ух ты, еще что-то тут купил. Какую-то стенку. Губка у меня есть. Не туда обустроилась, а калмазиком. Оказывается, лучше туда обустроилась. Лучше я туда. Вс, давай, -мо. Так. Так. Почему-то вот прямо на эту вот нажимаю строюсь как-то. Так. После вас вообще было мало человек и мы выиграли. Я думал, по последнего убил. Ой, все бок надо тихо. Так. Так, идем, идем. К тому же тут не обостроились. Тут есть хоть что-нибудь. У вот тебя умазики как они выпадают. А вот фиг, я же сюда пришел, наверное. Сейчас могут убить быстро. И капут мне. Так, вс. А, нет, полностью. Алмазики. Три алмазика. Так мало. Давай ещё выпаду хоть чуть-чуть. Последний выпадет. 5, 4, 3, 2, 1. Давай ещё выпадай. Есть! Всё, я пошёл. Блин. Теперь как вылезти? Придётся блоки потратить. Там уже видно. А, нет, вот еще осталось чуть-чуть. Так, у тебя тут. У тебя тут мы волосы чуть-чуть заберем. А вот здесь вот мы сможем, интересно. Нет, лук не сможем. Уже то стрел много. Сюда я стрелы слаживаю. Так. Нет, надо мне еще... Так, все. Так. Так, сюда идем. Так, сюда нажимаем. Так, у нас 3. Есть что-нибудь на 3? Ну, о, на 4 есть. Вот. Больше груза могу теперь перетаскивать. А у тебя только... не надо, что надо? А у тебя? Мне только блоков много. надо. Что, остались что-ли у тебя? Ну, все, больше нету. Я я точно никуда, нигде не умру. А он там могу умереть. О, мадаешь, ешь, ешь, ешь, то, мадаешь. ой ой я, ой ой ой ой ой ой ой я, я, я, я, моя, туда. ой ой Ну, ну. О, у меня еще в осталось. Ну, то у меня алмазиков те. или осталось? Они у меня еще остались, у них всего лишь тэ, а мне надо больше. Так, бежу, малмазики забирать, эти, эти, эти. Сколько много нападало. Думаю, к нам еще тут не обустроились. О, радуга над нами, видите? Мы ну, никогда добро, а вы по А мы злые сразу становимся и вас убиваем. Ладно, так, ребята. Не бойтесь, я еще с вами. Я вас помню. Я не тупой. Э? Так, ой, блин. Так, так, бежим, бежим. Сейчас добежим туда. Попробуем, чтобы нас не убили. Тут за кто-то стреляет, блин. Так, о. Погнали. Ты-тыш-тыш. Ну вот, блин, зараза. Это сразаемся хоть. Что украду вещи. Молодец. Тмодесь, тмодесь. Ну-ка, стоять. Он, он, он, он на нашей джинбе. О, молодец. Нашу кровать не сломаешь! А, нашу кровать не ломай. Он еще не сломал. Я знаю, он еще не сломал. На, на, на, на. А, на, на, на, на, на, на, на, на, на. А, нашу кровать убили. М -м -м. Ну, держись. Сейчас я вам сам кровать пойду сломаю. За мою чудлость. Я тут столько много, потерял этого. Нет! все, я злой. На золото. Сейчас бежим. А у что ли уже сломаться? Если уже сломато круто. Если не сломаться, я круто. Если они респавнятся, это уехал. Значит это. Они еще есть. Походу есть. Копаемся. А, нет. Да, нету. Их. Ну, сейчас всех уничтожил, мне пусть кто кого, кто меня не бил, кто со мной дружил я всех уничтожу берем вот это вот Обе оборзели совсем тому же так, все, все Идем туда. Ля-ля. Да, да. Так. Как-то тихо пробраться. Господи. Нет, не попадешь. Он почти умер. Хочу оставить себе блоки. Зеленые совсем оборотели. Надо идти на пролом к ним. Мне пофиг, какие они сильные, сильные, не сильные, сильные, не сильные. Я к ним по подберусь. И сломаю кровать. Давай. Ой, что, уже сломано-то или нет? У кровать с другой стороны. Блин. <Слышь> Цветочки сюда не надо. Мой. А где вообще это? Ну випец он там застроился. Надо тебе кровать защищать, или нет? Ты здесь? А? Я до тебя доберусь? Доберусь. Тебе что, вообще пофиг, что тебя сейчас увидит? кто сам умер прикольно деньги деньги ты я синий а это мой фу я думал это не мой почему тут сундук до сиго раскрыт ой сколько у меня вещей та -мо лучше потратить их почему у меня не хватает Кто в ней стреляет? Кто-то бьется. Могу эти боссы купить. Два. Ой, два. Не два, а? Может, если два, значит, двойка. О, вода много. Сейчас мы затопим всех. вода еще раз вода понятно закрой пусик здесь что блин зачем застроил теперь откапывается еще надо закопал у нас совсем а, до смерти! Так... Так, ладно, пойдем туда Заберем эти И как раз про Простроимся к этим Я еще учи оставляю за, за кубики вон те У меня наверху они Видны дэнь дынь дынь-день-день. Их сломали уже давно кровать. У них, наверное, там уже много. Золото там или еще что-то. Игровой. Может лук купить? Один купили лук остальное на это все а нет еще не можем потратить <таспорщик> ух ты у меня уже такое вот Смотри, хм. чтобы они там скользили приходили одна сущ кровать не сломали, кстати. Так, идем красным зальем там. Ладно. На сегодня пока. Поставьте лайк, на колокольчик нажмите. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ладно. Всем пока.